Приветствую уважаемые коллеги, на связи Вячеслав Опилкин. и сегодня я хочу сделать отзыв о продукте Алексея Германенко под названием "Инфобизнес в шляпе. Продукт очень интересный, вот такой вот продажник сделал Алексей, то есть здесь все описано, расписаны его заработки на этом продукте, то есть вот обложка инфопродукта, здесь идут отзывы. И самое интересное, что здесь он добавил и подписную страницу, которая может привлекать подписчиков. То есть бесплатный продукт, серию продающих писем, то есть и пошаговую видеоинструкцию, как все это настроить. Вот такой вот интересный продукт он сделал. Стоит он всего лишь 490 рублей. И теперь я хочу вам показать свои результаты, которые я получил от продаж этого продукта. То есть заходим в мой аккаунт Glopart. Так, вот Алексей Германенко. И смотрим статистику. Так, выберем за один месяц. Так, на ну, этот продукт у меня уже пиарится больше двух месяцев. То есть возьмем два месяца. Так, итак, здесь конверсия получилась 4,29. В принципе, очень высокая конверсия. Так, и оплаченных заказов было 109, то есть общая заработанная сумма была 44 298 рублей. Вот такие результаты я получил с продаж этого курса, но это еще не все. То есть в комплекте была подписная страница, я ее немножко переделал, Сделаю ее вот в таком виде, вот и сейчас сделаем выборку. Она у меня называлась «Пошаговая инструкция по заработку в интернете. Вот тысяча рублей». Вот. И я получил еще 2200 подписчиков. Всего лишь за два месяца рекламы этого продукта. Вот так что. Всем советую этот продукт. Алексей очень качественно его сделал. Все доработал. Все в этом комплекте есть, так что можно брать, настраивать и запускать свою денежную машину. На связи был Вячеслав Опилкин. До скорых встреч!